послушать российскую пропаганду, то и Украина не состоялась. как вообще нету, да, это понятно. Понимаете, разница между тем, что рассказывает об Украине российская пропаганда и реальной жизнью в Украине, она огромная. И даже то, что рассказывает об Украине западная пресса, которая... Порой толком совершенно не понимает, что здесь происходит, как какая это страна, как она устроена. Я вот никогда не забуду, я эту историю рассказывал, может быть, в прошлом, возможно, что не вам, но точно я ее рассказывал, скажем, публично. Меня потрясла реакция на Украину, на Киев, группы моих знакомых итальянских журналистов и политологов, которые вот... Как раз накануне ковида это было, наверное, где-то в ковид у нас когда начался в двадцатом году, да, 2020. а они где-то вот незадолго до нового года сюда приезжали, я с ними общался, встречался, они были в полном шоке, потому что они говорят: "Боже мой, Киев какой же, это, какой же это замечательный город, какая, какая здесь интересная жизнь, сколько здесь всего и культурная жизнь, и общественная жизнь, и политика, и в конце концов там". В выходные дни там это город, который никогда не спит. Мы-то думали, что мы приедем сейчас какую-то там столицу воюющего фронтового государства, где там на каждом перекрестке стоят патрули. Светомаскировка, и мрачные люди ходят по улицам. А тут вообще праздник, который всегда с тобой. Они были совершенно потрясены Киев круче нашего Милана, говорили они, друг друга, да? я понимаю, что это столица, это Киев, но, знаете, и Днепр, и Харьков, и Одесса, и Львов, и многие другие города выглядят совсем не так, как должны были выглядеть там, крупные города вот, в стране, которая якобы является самой бедной в Европе. Это не так. Потому что это лукавая цифра, потому что вот вся эта официальная статистика, которая ставит Украину на последнее место, она не учитывает украинских реалий, не учитывает того, что здесь по-прежнему, увы, существует теневая экономика, которая составляет, возможно, там, дополо, как вот украинские экономисты оценивают, до половины украинской экономики по-прежнему находится в тени, но послушайте, я, мне бывал, приходилось бывать в некоторых странах, которые уже являются и членами Евросоюза, и там, членами НАТО даже, в том числе там, некоторые страны на Балканах, ну, им, им, им еще жить и жить вот, до такого уровня цивилизованности, который здесь в Киеве существует. И, конечно же, политическая жизнь здесь бурлит, настоящая реальная политическая жизнь.